Банде Гуру Падот Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Вандирадика Чарно Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванаману Харам Ванша калпаторошче кипасиндубе бача, патита ананг пабуне бхавишна биью, уна муна маха, мукан каротивача лангпангун лангхайти грим, Сна-бхакти-прадедеви-саттва-ваттвайи-намо-наман Нараяна-намас-криттва-на-ранчаива-на-раттвамам Девиңсара-сватиңи-вясам тато-жайо-мудирай Саңкирта-не-кісна-катопадеша-гаури-я-патраса-прақаса-не-ча ча садануракта гурубхакти жукта Бхакти Прамодакша Джагутбарана, Дейям Садапари Бхабагна Мавишта Духам, Титас Падам Сибапиранча Нутам Сараням, Бхатат Банде Махапурусате биспуре жить, так мы приготово душва дарши. Пурнанурагоро сасагоро саромурти, сарати ками када кивам крош. Шри Кришна Чайтанна Прabhunita Шьяддитага сади, говура бхакта Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Хари Хари Хари Азан ламмитабу жоу бодату шанкиртануи кпитару камала дижабару жугодармапалу бандеи жагат прия кару карунаа Кришна Кришна Кришна Кришна Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Намāmi gaṅge tava pādhupankajam Surā bandito Бааванурупен садан нранам Гангаа Таранграманияджатаа Ваги саджошо бадоне лакшми джасача бхакшаси джасья асиде самбид тамнишингамам бхаде Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рам Хари Рам РАМ РАМ РАМ ХАДЕХАРИ Я-СЬАСТИ БАКТИЛЬ КИНЧАНА САРВА САМАСАТИ СУРАХА ХАРУ АБХАКТА СЮКУТО МАХАДГУНА МАНО РАТИ НАСАТО ДХАВТО Джассасти Фактире Фагабати Акинжана, Сарабагуна Истатро Шати Сураха, Хару Авакта Махадгуна, Мануратина Шату Дхабату Вахи. Годия Сисила Гауди Гуштипати Бхакти Сиданта, Сарасвати Госами, Такру Пабхупад сказал, что внешними измышлениями нельзя понять саду. Гоуди Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта, Сарасвати Господи, Такра Пабхупад, Парамамсаджагад Голос сказал, что внешними оценками нельзя понять подлинного вашного, нельзя узнать его, это невозможно. Наши органы чувств наш материальный ум ничто не может помочь нам понять и узнать чистого вечного пашаста, говорится, что даже полубоги они не могут понять, осознать, узнать чистых вечных. Это очень сложно поскольку полубоги они находятся в этой области в, эти, в этой области 14 миров, но Вайшнавы, они за пределами этого, этих 14 материальных миров, они за его пределами они находятся в трансцендентной обити. Их мысли, их желания, их действия, их жизнь все это апракрита, трансцендентно. И также мы знаем, что вот, э, это шлоку, что трансцендентное нельзя понять материальными mm -hmm. органами чувств, относительно трансцендентных вещей. Если вы хотите понять что-то материальным умом. Это невозможно. И вот Сила Прабхупад сказал, в начале всего, если вы придете к Гуру Вашнавам, вначале нужно зависеть от трансцендентного звука, Пракрита Шабда вот мы должны зависеть от этого трансцендентного звука, который исходит из таких чистых преданных. Мы не должны пытаться что-то оценить, посчитать, нет. Иначе, поскольку наши материальные попытки, они основаны на невежестве, мы хотим видеть, что ваш на внешнем прекрасен, высок или коротком, или, или откуда происходит, или... Еще прочие какие-то материальные оценки, какое образование он получил, где и прочее. И такие материальные оценки, они приведут нас в Ад. В этом проблема. И вот такие материальные попытки оценить подлинного Гуру они... Ни к чему хорошему не приведут, и Шчила Прабхупад всегда говорил и советовал нам, если вы хотите при приблизиться к чистым гурам, не пытайтесь видеть его своими глазами. Вначале вы должны... То есть, если вы полагаетесь только на свои материальные органы, чувствуя, будете обмануты, если вы придете, например, к вам сегодня с глобой самахаразу, то что вы поймете? Ничего. Можно видеть какого-то мазонного человека в одной кого с длинной бородой, которая похож на нищего или сумасшедшего. И мы так превратно можем его понять, и поэтому когда кто-то спрашивал, у него разрешение получить даршан, а Д... он не одобрял. Если вы пойдете туда, вы не поймете, что он делает. Если вы поймете превратно чистого вашнава, то это причиной вашего падения станет, и никто не сможет спасти вас от вашнаварахи. Даже в уме, если вы что-то не то подумаете, это очень опасно. Наша Сачимата, смотрите она мать самого Махапрабху, такая вселенская мать. И не только это также. А, а, она мать своего, самого Гуранги Парад Паракелиши, шикришни, но все же, когда ее первый сын ушел из дома, Вишаоп, она думала, что Двайта Гасая виноват в этом, что только из-за него он ушел. Е, ее первый старший сын, Ходил к нему учиться. И вот под его влиянием он нас приразил непривязанность, оставил дом и ушел. И вот она в этом подумала, в уме, что Адвай в это виноват. Хотя она ничего не сказала, просто плохо подумала о нем. Но Гуранга Прабон пребывает в каждом сердце. Он понял, что его мать совершила ошибку, оскорбление так неосознанно. И когда Махапрабу являл Лилу раздаче Премы, он благословлял всех. И люди спрашивали, почему мать ваша не обрела Прему. Потому что она совершила оскорбление. Когда? Кому? А наш ваша мать? Как это возможно? И вот он сказал, что она совершила оскорбление в адрес лотосных стопа Двай Гасая, поэтому он не может дать ей прямо ее Двай Тегасаи а он упал без чувств. И Шачи да, и она прикоснулась к его лотосным стопам и взяла пыль с, ее, с его стоп к себе на голову в качестве искупления, и это... Оскорбление было прощено. Если бы Адвайдагаса не потерял сознание, то он никогда бы не позволил Шач... Шачима прикоснуться к его стопам. Как-то возможно, что мать Махапрабху это может делать. И таким образом Дагаса, он упал без сознания, слыша это, и, и Шачиматы появилась возможность искупить свое оскорбление. Смотрите, даже мать Гуранги Махапрабху не может быть прощена. И в Шастах, в Читании Бхагути, говорится, в Ридавандастакур пишет, что даже Шанкар Бхагаван, Вешнавана, вот это про него Даже Шанкар Бхагаван. Если он, он луч из ващнавов, и даже если он совершит оскорбление в адрес лотосных стоп гуру вайшнавов, то и он не будет прощен. И вот тут кто... вот здесь Шамбу лучший из ващенов, даже он... И в Шимат Бхагвата Махапарана — это лучшее из Писания. И здесь говорится, что Шанкар Бхагаван — он лучше из Ващнауф. Но даже если он совершит оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Ващнауф, то он не будет прощен. Дурваса. Дурбаса. Он Аватар Шанкара. И вот когда Дурваса совершал оскорбление в адрес Лотасных стопам Бариша, кто его спас? Он не мог нигде найти прибежище. Даже достиг Шанкар Абрамы, Бхагавана Вишну, но никто не мог спасти его. Сказали, что ты должен просить прощения там, где ты его совершил, иди к Амбаришу. И вот он пришел к Амбаришу. Царь был удивлен, ты великий Риша, я маленький человек. И он начал просить его прощения, Амбариш Махарадж попросил о, Сударшин, если я вообще совершил какое-то служение, что-то благоприятное, какое то, -то бакте в адрес Верховного Господа, я хочу из-за результата всего этого отдать до васи, чтобы я хочу отдать все свои заслуги, чтобы Дрваса был спасен и Сударшин остановилась. И вот Шила Прабхупат говорил, что когда бы мы не хотели приблизиться к горы Ивашнава, мы не должны оценивать их с помощью своих материальных органов чувств, материального ума и прочего. Мы должны приблизиться к Вайшнаву и выразить ему почтение и зависеть от трансцендентного звука, который исходит с его лотосных уст. Мы должны слушать и ждать, поскольку это единственный метод, который одобрен Бхагаваном только через уши, через звук, и вот с помощью звука мы можем достичь Бхагавана с помощью этого трансцендентного звука, и что эти уши могут услышать, то есть это то, что могут услышать уши с помощью слуха. Другие органы чувств, они не могут это, этого делать. Глаза, они не могут воспринимать звук. Язык тоже не может воспринимать звук. И таким образом, единственная, единственная возможность, которая Дана Бхагаванам, если кто-то слушает Шабда Брахма, трансцендентный звук с уст чистого, преданного, и этот звук, он войдет в наши уши, и потом в сердце, и очистит наше сердце. И поэтому Махапрабху написал вот вот это шло, шло в Шикшаштаке, что санкютан мы должны совершать ушами, мы должны слушать Святое Имя. И это совет данный из Чилы Прохопады, Бхатиси Данта куда бы мы ни шли, мы должны зависеть от трансцендентного звука, который исходит с лотосных уст чистых преданных, и мы не должны пытаться каким-то материальным умом и прочими органами чувств, что-то оценить, иначе это может стать причиной нашего падения. Если мы пойдем к Ващинава, не узнаем его, не, не опознаем, не... не сможем выразить должное почтение, и это может стать причиной нашего падения. Вот Махарадж начал с этой шлоки. Здесь Акинчана Бхакти значит, Ниргуна Бхакти. Акинчана Бхакти значит Ниргуна Бхакти. А Ниргуна Бхакти. Значит без причины. Нет никакой корысти. Нет никакой причины, почему мы любим Бхагавана. Мы любим Бхагавана. В этом нет никакой корысти. Ниргуна Бхакти. И вот те преданные у которых есть ниргуна бхакти, мы не можем понять их действия. Все полубоги, все их благие качества нет, находятся в, в чистых преданных, у которых есть это ниргуна бхакти и те, кто материалисты, они или не преданы, только находятся в форме преданных, не настоящие преданные для них. Нет никакой возможности, что они могут иметь такое, такие трансцендентные качества, поскольку трансцендентные качества мы не можем купить на рынке трансцендентные качества. Они автоматически развиваются благодаря служению Гуру и Вашнавам. Мы не можем просто пойти как-то их купить или по-другому развить. Но глупые люди, глупый мир, глупое общество, оно не имеет представления о том, кто подлинный Вашнава, а кто нет. К сожалению, этот это высокий стандарт, он очень опустился почти до нуля. понимает, что такое ачара, чава, дарша, так И какие-то ложные наигранные чувства могут быть, и, и все. И вот. И все полубоги с с хорошими качествами, они пребывают в чистом преданном, а те, кто не являются чистыми преданными Бхагавану, как они могут ожидать, что какие-то хорошие качества, по-настоящему хорошие качества могут быть в них, поскольку они сидят в колеснице своего ума. И так этот материальный ум, бродит бы... по этому материальному миру, где калия постоянно мешает как-то и пытается завлечь свои сети. Во время битвы на было сурья, это затмение солнца. все они собрались. И все Риши и полубоги, они начали приходить, чтобы выразить почтение. И, и они поняли, что это редкая возможность. И все начали приходить в это место, все Риши и Муни Все цари все и среди них Кали тоже пришел скрыто в красивой одежде. И Кали он очень черный, скверный на вид и вот он тоже выразил почтение всем и у Господа спросил, когда я смогу контролировать этот мир, как долго. Бхагаван Шикришна ответил, ты жди, поскольку я есть. Когда есть я, у тебя нет никакого права быть, когда я уйду с этого мира, то тогда ты сможешь появиться. Много, и много вот, седанты сид, в этом, но об этом позже поговорим. И вот Калит спросил, как, как долго, когда я смогу контролировать этот мир потом, не сейчас, сейчас я есть. И вот таким образом Кали всегда он как-то что-то делает постоянно вредно. И вот все находятся под влиянием Кали. Только те, кто Акинчана Бхагаты, Нишкинчан Бхакты, Кали не может их как-то задеть. Даже если кто-то. Ну, как пытаются навредить, то такие люди, они ничего не могут сделать, по сути. Могут пытаться помешать, но в итоге ничем хорошим для них это не оборачивается. В нити есть такая шлука. И вот ж, смысл таков, что Кали может сделать тем, чьи мысли и деяния чисты, эта формула, они, она применима к чистым вечному, а не ко всем. Только Али может сделать тем, чье сердце всегда открыто. Тот, кто всегда хочет сделать что-то хорошее для всех падших душ, тот, кто пытается помочь всем, так или иначе, любыми методами, он пытается помочь другим. И это планы программы чистых э, гурвичнов, так или иначе. Их сердце оно полно любви, они э, хотят помочь всем, и так или иначе. И вот они пытаются что-то сделать, чтобы принести какое-то благо обычным, обусловленным душам. И вот тот, чье сердце всегда открыто и э, думает о том, как принести благо другим. И, вот, и то, что он говорит, это все абсолютно истина. И вот он не при бегает к помощи какой-то политики, напыщенности и чего-то еще. И тут тело всегда занято в том, чтобы делать что-то хорошее для других. И вот что, какой, какой вред может принести такому человеку Вайшнаву. И вот мы должны помнить то, что Кали вот спросил у, у Бхагавана, когда придет его время, Бхагаван сказал, что не сейчас после его ухода, а сейчас, к сожалению, Кали везде правит. В каждом уголке мира, как вроде причины нет, но люди все, все равно находят какие-то поводы для раздоров. Мы даже не можем представить, как, каковы Гаракали. Я удивляюсь, я, я отводи ни, ничего не сделал. -то... Ч... Ч... Человек пришел с показания счетчика снять да. неправильный там, посчитал, дал мне большой счет на плату. А спросил, я тут не живу. Раз... Раз в месяц прихожу, откуда такой счет. Проверил счет, Тот опять проверил, сказал, что да, неправильно, пару цифр списал, но так кто платить будет за все. Ваша ошибка. Зачем мне платить за, за это? Вот, пришлось э, идти в офис, их не поругаться там. Вроде ни, ни, ничего не делал. Такие проблемы сами возникли. Так, так вот. Часто происходят такие всякие неприятности, даже если ничего не делать, вот, а в так или иначе влияет. Но калле не может влиять на тех, кто чистый ващнавы. коли ничего не может сделать таким, но если у вас есть какая-то нечистота, то калле постоянно будет приносить вам какие-то проблемы и беспокойства. и обусловленная душа обычно вот так находится на колеснице своего ума и скитается там и здесь по различным полям наслаждения вот этим пяти органов чувств. Вот, здесь, вот эти пять основных видов наслаждений, из которых все остальное происходит. Это шабда, звук, спарша, прикосновение. Шабда, спарша. Рупараса ганта. То есть внешняя красота, рупа, раса, вкус, какая-то радость, ганта и последнее запах, аромат. И вот обусловленные души постоянно скитаются здесь и там, чтобы наслаждаться. И это их цель. И вот мы хотим, наслажд... пока живем, мы хотим наслаждаться до самой наивысшей степени. Но чистые вайшнавы. Можно видеть, что они хотят что-то сделать для гуру Ваишнавов и Бхагавана. Каждую часть секунды они хотят использовать для служения гуру вам и Бхагавану. На самом деле, сегодня день явления, моего Гуру Патпадме, Шишилы Саданады с вами, с великим уважением я произношу его имя, хотя у меня нет права, он настолько чист, он настолько чист, даже я, у меня нет права произносить его имя, но все же я говорю, поскольку Гуру Вачнава, если я помню Гуру Вачнава в «Говорю их славе», то я буду Буду спасен из этого материального мира, поскольку в говорится, что те, кто воспевает славу Гуру Ващновов, вот это шлок на Бенгале, что если мы будем прославлять Гуру Ващновов, то мы избавимся от влияния калия, майя. И поэтому я говорю их славе и вот сегодня я хочу принести мои подношения словесному Пашпанжеле такому великому преданному, по которому я могу с уверенностью сказать, что он был настоящим сокровищем, бриллиантом в нашем са Сасватгаудевочном обществе. Про которого я могу с полной уверенностью сказать, что он представитель Шилы Прабхупады, Бхакти Сиданта Сарасвати, поскольку на месте силы Прабхупады, если мы найдем садананду баббу, если силы Прабхупада не было бы но в то время, то ту же самую седанту мы можем узнать от садананды с вами, но так я не могу сказать про каждого. Это очень это серьезное заявление, и поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что он представитель Шилопапады Бхакти Сиданта или я могу сказать, что он один из лучших представителей Гауди Мадха. Если кто-то попросит меня показать подлинного представителя Гауди Мадха, то я могу сказать с полной уверенностью про него так. Тот, кто никогда не позволил никакой ложной седанты, ничего, никакой сахаджи, бабы, никаких отклонений от пути Шилапрабхупады, это Садананда с вами, кто благословил меня сегодня, поскольку я хочу вспомнить его святой характер, его чистую седанту, он говорил что все трансцендентные лила Господа, Радагавинды, если кто-то спросит меня найти какого-то подходящего кандидата, то сами с вами говорил, что говорить о том, там и тот. Я не могу найти ни единого кандидата в Индии. Вот, вот Махаши говорит: в, в Индии, если в Саус-Вадгаваде обществе, если поискать то, может, мало кого можно найти с таким же, с, с, с, с таким же стремлением безокоснительно следовать учению уж человека И вот он никогда не говорил о таких высоких вещах перед какими-то недостойными людьми. То есть он знал, кому говорить, и что, и что говорить, в отличие от многих, и вот он явился в 1908 году. <говор> ну, вот он родился в семье государственного офицера, И работал на офисе... Трес, как в ну, кассиром, как был в Германии. Мать была доктором. В науках каких-то. Отец умер в 1919 году. В а, в с вами родился в 1908 году. Вот 11 лет. Вот в возрасте 11 лет отец умер. You will have to calculate because it's almost starting of january you can take one year extra so uh, three and there and uh, there nine uh, there nine nineteen. three and 19 no, only 20 21 huh eight one only here oh eight one now here are the three three and you know nine 11 вот 11 лет. 11 лет. А uh, мать uh, умерла uh, когда? В 1946 году. году. Uh, well, около того. А мать Около того. Он был очень умным студентом и смотрел, искал. Очень прекрасно выглядел. Можно увидеть его и фотографию. И хочу видеть его всегда. Очень в его взгляде чувствуется огромная глубина. Гучного, когда смотрят, то их взгляд очень глубок. Если я посмотрю на него, можно что-то почувствовать, какую-то мистерию в его глазах, в его взгляде. И после этого постепенно он закончил школу в 1928 году. В 28-м году вот он закончил образование. Видимо, еще какое-то образование получил он в школе, ему было 20 секунд 20 лет. И вот он, он хотел изучать все рели религию. И вот он поступил в Берлинский университет. Да. А в 1933-м закончил его? Потом talk. он хотел получить докторскую степень по философии и религоведению. И вот в своей жизни он пишет то, что с right самого начала 1900 right 22 -го года и я был очень заинтересован в том, чтобы узнать об абсолютной истине. И вот он писал в своем дневнике. И вот он искал абсолютную истину, как ее найти, как узнать, где искать. Он написал в своем дневнике, что я был один. Я не был заинтересован в каких-то мирских... В чем-то чем мирском самого начала. И мирское образование тоже его не привлекало. Он хотел узнать философию тех великих духовных э, лидеров чтобы обрести нечто стоящее. И, вот, ну, и вот он в ничего не находил. В буддизме тоже. У него было много вопросов, и вот он пытался найти на них ответы в Библии или еще в каких-то книгах он ничего не находил. Я везде был, были какие-то недостатки. World, Только чтобы узнать абсолютную истину. Он. И вот он читал книги с различных библиотек и, и... Вот он, а в процессе обучения он изучил английский, еврейский, испанский, еще что-то. Он знал много языков, греческих. Мог говорить на них и писать. И это было чудесно. И в итоге он начал изучать санскрит. Пали, Пали. Пали. В Непале закон древний, древний язык тоже. За... где-то дюжину языков, и, и вот он все же ответы на свои вопросы не находил, даже китайский выучил, чтобы не сегодняшний, а старый китайский язык выучил японский. И его в Токийский университет пригласили, чтобы читать лекции на тему религии их сравнения. И вот он собирался, этим временем случайно один друг с Англии подарил ему подарок. Эта книга была Кришна Чайтани». И когда он открыл эту книгу, кто написал? Нишканта Саньял. Великий преданный сил Бхакти Сидданды Сарасвати. И вот Нишканта Саньял был профессором колледжа Ривенса, Ривенса колледжа в Катаке. Он был знаменитым профессором в том колледже. И в то же время был великим ващиновом получил посвящение Чилл Пахопаде. Вот я был в его доме, случайно в Атристикиш Макхараса, ученик Чилл Мадуа Гусе послал меня в его дом, дал адрес года 22 назад. Но, к сожалению, он умер к тому времени, но место его проживания посетил все же, и вот, и, и, прочтя эту книгу Нишканта Саньял", и вот он, Нишканта Саньяла, он сразу начал читать и был восхищен. И сегодня я нашел ответы на все свои вопросы, никаких сомнений и подозрений у меня не осталось, все вопросы который будет в моем сердце, я нашел ответы в этой книге. Он хотел написать этому профессору Нишканту Саньялу. И вот он узнал, хотел узнать, кто этот профессор, кто может написать такую великую книгу. А кто... А кто же гуру этого великого человека? Если тот, кто писал эту книгу, насколько он велик, настолько ученый, но кто же его гуру, я хочу знать его. И вот он написал Нишкандасаньяву. И тот захотел приехать к Шилипаву, узнать Шили Хаппаду о Савасвати. Вот... и вот, Когда он и нас в то время телефонов не было. Да и в наше время те телефонов не было, может, телеграфы были. Сейчас проще, но, в общем, написал ему письмо, и Чилы дал ему совет, что можете жить в своей стране и, или вокруг ее. Вот есть преданные Гаудии, вы можете встречаться с ними. Но лучше перед тем, как приезжать в Индию, вы лучше и получите ну, познакомьтесь с нашей традицией, пообщайтесь с нашими преданными, которые там живут, пытайтесь понять глубину всей этой философии, потом можете приехать в Индию и... И вот тут встретился с Бхакти Прадиптитр И потом он также встретился с Гус... Шила Бхакти Хридой Бхандавгусаем Махраджем, лучшим из проповедников гуди груди философии. И он был очень ученый человек. Он знал много языков, и он хотел помочь Бхакти Прадибхитта Махараджа в переводе Бхагават Баг Гиттен с Бингали на английский. И что в итоге случилось? В итоге он пришел, в, он все встретился с Бандевгасом Махараджем. Он был очень могущественен начал помогать ему в его проповеди вот, в Европе в, в той области. Банд говорил, лекции в каких-то университетах. И вот он слушал, и всячески помогал ему. И в итоге он захотел приехать в Индию. И вот благодаря совету силы Прабхупады он слушал. Вот он также получил мало от Павхупады. Mm. вот ее посылки в воде послали. И вот так он получил Харинам в Гаудзимадхи, который в Англии был основан Бхакти Прадиптирха и Бон Махараджима. И вот в том храме он получил Харинам от Бон Махараджа и Маладшира Правхупада. Ну, как бы Бон Махараджиа, ты имени что Правхупада дал ему Харинам, и имя он получил. Данная Шилы Прохупады садананда садананда значит вечно блаж... всерадостный, вечно радостный. И вот он начал помогать этим двум великим преданным и в то же самое время он начал помогать Годи Миссии в ее проповеди очень широко И после обретения Харинама он был очень был заинтересован в том, чтобы встретиться с Силы Прахупадой, Бхактистантой Сарасвати, но в то время, когда... он изучал книги, всю философию, спал несколько часов, был очень вдохновлен. И под руководством Бон Махараджи, Бхактипадибхирти Махараджи, Шира Правхапада он изучал все эти где книги, стал очень ученым. И после этого, когда Бон Махараджи... И вот в 1935 году, когда Бон Махарас вернул, вернулся 1935, в Индию в сентябре, в сентябре, в сентябре чтобы встретиться с Широпархупадой, и, и вот Саддананда тоже с ним приехал. Когда сентябре, он увидел, он упал на пол в приполняющих его чувств. Сентябре, как как думал, вы смотрите на него, видите его, вы чувствуете какую-то энергию, какую-то силу, какая-то чистота является во вас. И вот сила Прахупада его, и после этого он получил манту. Но ну, опять, опять, получил харинам махаманту. Можно два раза получить, но не столь. И получил вот прокупат дал ему еще раз харинам и дидикшу за одну. И вот тот решил находиться с Чила Прабхупада, чтобы узнать от него как можно больше и Сила Прабхупада в виде Прабху. Он понял значимость, его значимость и глубину знания, и вот видя, видя вот видя его виде Сила Прабхупада, вот Шила Прахупада в виде его. Он увидел всю его значимость и серьезность. И вот он просил его писать какие-то статьи. Как-то возможно. Если смотреть, то есть некоторые предные жили по 20 лет, но Сила Прабхупад ничего не просил такого делать. И вот Чила дал ему такое служение, чтобы он переводил вот, на, на, на немецкий, ради блага немецкого язычного общества. И вот его было главное служение переводить и писать статьи. И вот можно найти, если изучать гармониста, можно найти множество важных статей написанных садханады с вами, это не шутки. Одна статья может изменить всю вашу жизнь, как в садханадовании или гармонисте. Каково значение всего этого? Вот мы опубликовали статью из общества, община и в сайте комьюнити от на английском, как а, Саддананда с вами это все узнал, осознал и написал то, что написал, то, что должен был написать Сила Пабхопада. И вот, читая его статьи, можно узнать все. Вот эти подстерегающие нас опасности в вечновском обществе. Его, его статьи очень научные, они могут изменить нашу жизнь. И вот под руководством Силы Правхапады он начал исследовать ра многие работы на санскрите различных философов изучать их сравнивать и по указанию силы Прабхупада он был, был, говорил давал лекции в университетах поскольку он был профессором его работы такая не было и всем ожидали. Мы хотели услышать Саддана Дусвами, когда Он может сказать что-то, но так или иначе по воле Кришны показать нам, сколько терпения может иметь преданный И вот началась война, Вторая мировая война, а, ну, потом началась после ухода Чила Прабхупада уже. И вот когда он пришел к Чили Прабхупаде, сейчас сказал, о Прабхупад, я пришел к вам издалека, с Европы. Если бы я мог родиться в Индии приобщиться к индийской культуре, это было бы лучше. И вот он выразил такое сожаление, что родился не там, где надо. А Шила Прабхупад сказал, не говори так. Это твоя привилегия. что ты не родился в Индии. Поскольку если бы ты родился в Индии, ты бы узнал а, много плохого. Посмотри, что происходит под именем Баджана, всяко, сколько всякой юанды под именем религии в Индии происходит. И поэтому не, не переживай, это воля Бхагавана. Не сожалей об этом. Ты можешь Прох. изучить Прох. все от самого Бхагавана по его милости. Это Прох. хорошо, иначе бы ты, выходившись в Индии, узнал бы много чего, что мешало бы тебе. Поэтому не беспокойся, вся сила приходит сверху, снисходит на нас. И однажды сила похопат перед какими-то преддами. Он сказал, саданаде с вами, Саднадда, ты и я, мы были в этом духовном мире. И вот так я ясно, без, без всяких иносказаний, он так сказал, почему Паххупат не по кого так не говорил. Он сказал, что да, ты я, мы были в том духовном вечном мире. И таким образом, Шила дал наставление ему в начале, когда он пришел. Я его вот, хронологически не следую. И вот Шила сказал, что Сатана, садан, с вами. Что делать? вот всегда с Вами... Есть, он пришел к чили Прабхупаде, Он дал ему наставление сначала, ты должен сделать одно это что что все, что ты изучил в своей жизни, все, что ты слышал от кого-то, все эти представления, которые в твоем сердце, идеи, связи, с опыт в этом материальном мире. Возьми, возьми это все, по, помести в какой-то мешок и выкинь это все в океан. Это первое, что ты должен сделать и начать жизнь заново. И избавься от всего бесполезного. И вот то, что и, ты уже изучил, забудь. И начни все заново. И вот он так и сделал. И вот он также за записывал конспекты всех лекций Шилапрахупада. И на основе этого писал статьи, у него была такая великая гула Сева. Роман тоже говорит, no. никто не говорил об этом. Но Роман сказал, если вы хотите достичь успеха в этой жизни и, например, вы хотите обрести садгула в вашей жизни, то каждый день, по крайней мере час, мы должны прославлять Саву okay. Гудева за говорит что если вы хотите достичь успеха в своей жизни то вы должны поставлять голодева хотя бы час и изучать его писание его наследие его книги его учение также вот здесь сюда надо с вами это постоянно дело и потом в 1935 году в сентябре он mm. до 1 декабря 1937 -го года он общался с Шилапрахупадой. У него было это возможность, потому что Шилапрахупад оставил этот мир. Ну, он был вечным спутником Шилапрахупады, как я могу э, говорить тогда, что он имел. Возможность общения с Чиллопархупадой вот, где-то с 1935 -го года по 1937 Где-то -го. два года. То есть не так много. Но я не могу сказать так, поскольку Шил, сам Чиллопархупад сказал, что он мой вечный спутник. И После того, как Шила Прохубата ушел, какие-то проблемы, возникли там, где какая-то собственность, деньги, еще что-то, какие-то проблемы возникают. И вот Санадан с вами был очень опечален, он решил совершить парикраму по всей Индии с Бадрикасрама. Да, вот, на Кумаря, Харш тоже там был, в этих местах, в Гималаях. Это давно был, молод был. И, <свят> и вот так он по, посетил все святые места в Индии, вот с этого с Бадринадха бодрин, до с самого южной крайней точки Индии, и, и, и вот до Кунья и вот он где-то сделал, чтобы понять uh, индийскую культуру, философию. И в итоге, после uh, того, как он закончил вот, Парикам по, по всей Индии, Памятвира Гурдева, и также он в процессе переводил, и вот когда вернулся, и вот когда он был в Алахабате, какой-то um, великий профессор, и другие возвышенные люди, они пригласили его прочитать лекцию в аллах университете на тему сравнения религии. И по их просьбе он пришел и сказал очень важные слова там. И одна из его лекций... О, Гаудевачного она произвела эволюцию. <клес> он говорил о Гаудевачного Даршине. И если вы будете изучать эту книгу, вы будете удивлены, как возможно вообще, что он написал так великолепно все. Это лекции, книги они были эволюции. можно видеть, что многие живут в годе по 50 лет, и это и больше и ничего подобного не могут написать и сказать. So, was, и вот он был успешен в том, чтобы написать множество very книг. Он был великим и... Вот он писал под псевдонимом Вамандас, под псевдонимом его ученика. И он был уже за 80, а за 70. Вот Когда он отчитывал свои ученики за какие-то ошибки в переводе или еще в чем-то, со смирением принимал все это. Э -э, Дас был хорошим писателем, и вот, и вот под его именем его так все публиковали. И вот так или иначе он написал книгу «Сричайтанья». было потом переведено и опубликовано это была очень глубокая философия там Сричайтаня и потом просто Бон Махараджа и Чилти Махараджон опубликовал ее и потом вот Теклина чистила прохлопать ушел из этого мира и тот а Садданадасвами с вами до 61 -го года жил в Индии а когда началась Война. Его поместили в карантин на всякий случай, на всех этих немцев, тех граждан Германии на всякий случай поселили куда-то там, чтобы они ничего не смогли делать. Что твои тюрьмы с такими судобствами? В общем я там три года просидел, пока война не кончилась. что все во... во время начала коронавируса успел Свиндавана вернуться вот сюда до нога дома. В последнюю минуту буквально, ну, не, не буквально, а в последнюю минуту, последним поездом, последней электричкой, и вот иначе мог бы застрять на... на несколько месяцев. Где-то по дороге, и вот по воле Бхагавана все это произошло. И вот Суданандаун, в общем, так он, он 4 года жил. А еще в 1950 году индийское гражданство получил. И вот до 1961 -го года жил в Индии, но потом из-за за, из -за то, что он не следил за здоровьем, он совсем не следил насчет еды, отдыха и прочего. Тело, но тело не... и болезни начали появляться. И вот в 1961 году уже было совсем плохо. И тут какой-то свец... преданный из Швейцарии решил... Я там был учеником его, Садана и вот решили помочь его как-то вылечить. И вот они в базили поехали, там его лечили уже получше, чем в Индии. Он был в Индии, его лечили, но плохо. В общем, в в Швейцарии перевезли какая-то то ли лихатка была, то ли еще что-то. Непонятно чего. Но все же он живет. Там он ее приглашали читать лекции в местном университете. В в here много лекций в университетах speak. But finally, в общем, со здоровьем совсем плохо было, уже не мог даже до университета дойти, и после ухода Шила Пухопада. Кто-то говорит, что он саньяс современно и имея его саньяса имя неизвестно, но если посмотреть, по сути, он уже был в саньясе в соответствии с наставлением Бхагавана Шри Кришны в Гите. в соответствии с наставлением Бхагавана, он был уже саньяси. Хотя внешне мы данные не находим, но он был подлинный саньяси. Кто никогда не думал ни о каком возделении, ни о каких наслаждениях чувств, он был подлинный саньяси. Он был настоящий Саньяси. И вот недостаток денег, поскольку никогда не ну, деньги как бы не сохранял, приходили, да, приходили, его ученики открыли какой-то сбор. Сбор денег для саддананды на его лечение. И я жалею, что не смог встретиться с ним, поскольку он оставил тело в 1977 году, в то время был еще ребенком. И, и вот, вот он лечился, но переводы свои не прекратил, а продолжал, поскольку это было. «Указание Ашчилы Пархупады» Бхактичитанда Сарасвати. И вот он переводил книги, писал статьи. Он написал множество прекрасных статей. Но лично никогда не хотел себя прославлять. Он был таким великим, преданным. никогда не хотел себя выставлять на показ. Никогда не стремился к славе. Он был васами также. И вот проповедовал там Гуахати. Его проповедь была чудесна. И если бы мы могли видеть, могли бы увидеть его, встретиться с ним, то тогда вы поняли его величие, его простоту и смирение, но, к сожалению, мы не смогли встретиться с Ним. И вот он выражал огромное смирение. Он говорил, что это единственный бесполезный ученик Шила Прабхупада и единственный, кто не родился в Индии. Из-за смирения он говорил так. Но он был один, один из лучших учеников. И вот вначале я сказал это Шлоку, чтобы понять Вашинава, мы никогда не должны прилагать какие-то материальные оценки, что он родился, родился в Германии, что не, не, не все так плохо. В Индии можно посмотреть, если собрать... 10 миллионов браманов, то вряд ли они все вместе сравнятся с даже одним из Сатхананды Прабху. И это действительно так. И вот в Вашнавах есть все качества. И вот, <связывая> узная, и вот если мы просто узнали, что он родился в Германии, мы не должны высказывать какое-то пренебрежение к нему. Я хочу быть собакой Сананды с вами, чтобы принимать остатки его пищи и в этом его величие, его смирение. И это правда. И если кто-то ск скажет, что в городе Махе одни бесполезные люди, то я таким людям не могу выразить никакого почтения. Он был великим преданным. Долгое время я просил их всех. Вот Махарас спросил во время, когда Махарас говорит о каких-то вашнавах, чтобы какую-то как фотографию этих вашнавах показать, поскольку весь мир должен знать, какие сокровища, какие великие преданные этого Гудиматха есть. Они сокровища Шили да. Истина должна быть истина, если кто-то хочет говорить ложь, это его дело. Весь мир должен знать, кто такой Саддананда Слама и Шидра Махарадж, чтобы очистить себя. Просто помету его имя, говоря Джая Садданада с вами, это осветит нас и весь наш день. Даже когда я поужу Арчан Гуруварги, я поклоняюсь садданандас с вами каждый день после Аника когда я поклоняюсь всем божествам и гуруваги, он также в их числе. Махараш более подробно расскажет в следующий годовщину его явления ухода. и ухода. Вот сегодня конец. Yasyastibhaktiri Bhagavati Yakana, Yasyasti Bhaktiri Bhagavati Whenever you forget any akadashim, suppose you forget, then you will have to do something. Next day you will have to do a papas. If you suppose you forget, you will have to do a papas. Or in Purnima, whole day, without a great uh, offense.